В чате, Как здорово! Спасибо вам огромное за обратную связь. и Вам большой привет из Турции. Мы приехали сюда в прекрасный отель ВОК Авангард отдохнуть буквально на три дня, перевести немножко дух, в общем, передать вам привет из солнца, зарядиться энергией, потому что нам точно с вами есть чем заняться. Да? Кто в курсе вообще, что нам есть с вами чем заняться, особенно после инсайта? Ух, у нас столько, друзья, работы, столько плодотворного, такой благодатной почвы для нашего труда. Да. С вами Инесса Егорова, я являюсь топ-лидером компании «Таксфон» членом стратегического совета. И этот вебинар у нас исключительно для партнеров компании с новостями, которые у нас были озвучены на сайте, с новостями, с нововведениями, с промо, с акциями, с некоторыми разъяснениями. Мы сегодня с вами об этом поговорим. И прежде чем к этому приступим, давайте немножко посмотрим географию. Напишите, пожалуйста, из каких вы городов. Вижу Северодвинск, Сыктывкар вижу. Челябинск, Северодвинск, Питер, Тамбов, Благовещенск, Комес, Иктывкар, Челябинск, Тюмер, Архангельск, Магнитогорск, Калининград, Казань, ух, Краснодар, Калининград, ого-го-го-го, вообще, я не успеваю, Рязань, Питер, Великий Новгород, Челны, Уфа, очень много, здорово, друзья, здорово, у нас уже показывает почти 200 участников вебинара, Ульяновск, Приозерка, Алматы, Пермь, Пермь, вот много Перми, привет, да, Киров, Киров, Москва, Коркина, Киев, Новосибирск, да, из Киева тоже есть, очень приятно, Казахстан, Кустанай, очень классно, друзья, очень классно, рада вас приветствовать, добро вам пожаловать, и мы приступаем с вами к содержательной части. Давайте так, поставьте, пожалуйста, десятки, те, кто были у нас на инсайте, чтобы мы примерно понимали вообще у нас географию, а, те, кто были, да, и поставьте, пожалуйста, давайте семерочки, те, кого не было чтобы я просто понимала вообще, какое у нас примерно соотношение людей тех и этих. Угу. Плюс-минус 50 на 50, сначала было много десяток, да, сейчас, когда я сказала про семерки, есть семерки. Да, плюс-минус 50 на 50, хорошо. Хорошо, но вот те, кто не были, поставьте, пожалуйста, пятерки, если вы смотрели трансляцию, в курсе вообще того, что там происходило, как можно было ее не смотреть, я, честно говоря, даже не знаю, и единички, если вы вообще ничего не знаете, вы просто знаете, что было какое-то мероприятие, что-то там была, какая-то движуха, так, <клёх> вообще ничего не знают, вот есть несколько человек. Есть несколько человек. Хорошо, я вас поняла. Спасибо огромное вам, друзья, за обратную связь. Значит, у нас прошло, да, прошло праздничное открытие компании TaxFund, день рождения компании. Мероприятие называлось «Инсайт», именно потому что было, ну, в общем, как, знаете, как пророчески пришло это название, так и происходило, что было много инсайтов и для нас, и для многих из вас, и они нас ждут еще с вами, много открытий таких интересных, много новостей, много подарков, промоушенов, и есть некоторые нововведения, такие достаточно радикальные, и мы сегодня с вами поговорим подробно об этом. Конечно, всю атмосферу праздника не удастся передать, и в принципе цель вебинара не такая. Цель вебинара просто поделиться с вами непосредственно новостями, фактами, событиями и ответить на некоторые вопросы. Сразу хочу вам сказать, друзья, что есть те нововведения и есть те акции, которые... Введены непосредственно стратегическим советом и касаются развития именно вот, ну, сетевой части нашей работы, да, взаимодействия с партнерами. А есть те, что введены компании, это имеется в виду новая модель бизнеса, о которой мы сейчас с вами немножко поговорим, какие-то юридические аспекты, финансовые аспекты. Вот на эти вопросы в деталях мы сейчас, к сожалению, не сможем ответить, это мы сделаем отдельный вебинар, либо видеозапись по вашим вопросам. Поэтому... Вы задавали уже вопросы через личный кабинет, мы их видели, спасибо вам за это. Пишите вопросы еще, мы их все соберем и сделаем потом отдельный вебинар, который касается именно вот этой части, хорошо? Мне важно, чтобы вы сейчас понимали, что мы с вами вот подробно вам сможем сейчас ответить на все, что касается маркетинга, на все, что касается, на все вопросы, которые касаются нововведения по работе с сетью, а то, что касается юридических, там, финансовых аспектов и вот этих всех моментов, на части этих вопросов дал... Ответ Ярослав Шестопалов на брифинге с вами в день третьего дня, утро третьего дня. И начать мы еще сделаем отдельное какое-то какое событие типа вебинара или, я говорю, или там видеозапись, видеоролик запишем. Хорошо? Значит, у нас с вами на мероприятии, вообще мероприятие прошло, конечно, грандиозно. Большое спасибо всем, кто в нем участвовал, это был прекрасный праздник, нам было очень радостно, мы действительно много к нему готовились, много волновались. Напишите, пожалуйста, вот несколько человек, как вам, вообще, как вам вообще эти три дня, как у вас ощущения. Потому что огромное количество благодарностей, огромное количество отзывов было в чатах. Люди звонили, писали. Да, огонь, супер, огонь, здорово, супер, все круто, феерично и мощно, все на высоте. Да, было, было очень сильно, было очень здорово, очень хорошая у нас была организация, действительно, был потрясающий ведущий, было все идеально с точки зрения музыки, очень классно было, да, действительно высокий уровень, спасибо большое всей команде, которые в этом участвовали, в общем, мы сделали с вами большое, большой праздник, и в этом я хочу вам сказать, что в этом есть доля каждого из вас, потому что каждый из вас участвовал в создании этой атмосферы, и спасибо вам за то, что вы были с нами вместе, это было действительно потрясающее событие, потрясающее событие. Есть, значит, записи, я сразу скажу, что мы вели прямую трансляцию практически всего мероприятия, там была пара технических моментов, но в целом, трансляция была, есть в записи. Сегодня мы выложим вам в чаты точно, в личный кабинет тоже постараемся. Я надеюсь, что все там технически у нас получится, поскольку сегодня суббота. Выложим вам записи вот всех событий, которые были на инсайте. Да, они все сохранились на канале, их ребята обработали, там все организовали. И в записи вы все это сможете посмотреть. Да, все там, и записи спикеров, и записи, в общем, праздников все сегодня вы получите. Да. Значит, по поводу новостей. У нас была представлена с вами новая модель развития компании, которую представлял Ярослав Шестопалов, смысл которой в том, что сейчас центр компании перемещается в Швейцарию, в город Женеву, и у нас также на мероприятии был гость, который является сейчас соакционером, скажем, вот этого швейцарской компании. Об этом, обо всем говорил Ярослав. Я сейчас не буду пересказывать, друзья, его выступление. Мы просто сбросим вам ссылочку, и вы посмотрите. Там все достаточно доступно. Все вопросы, которые у вас есть, вопросов, конечно же, есть много, потому что время перехода, оно всегда вызывает вопросы. Вот. Вы их пишите в личный кабинет. Они также все поступят Ярославу и юридическому отделу. Вот, это то, что касается перехода в новую модель бизнеса. Будет прям ссылка, с этого у нас, в общем-то, начиналось мероприятие, об этом обо всем говорил Ярослав. Очень интересно, конечно, у нас была тема, которая освещал Сергей Семенов, это история развития компании, то, с чего все начиналось, какие появились сейчас, какая сейчас есть динамика, да, какое количество франшиз продано, какое количество партнеров у нас сейчас с вами в сети. В динамике, скажите, да, это было очень интересно смотреть. Вот кто видел, кто был на инсайте, кто видел это... В прямой трансляции мы сами, если честно, когда подбили, вот увидели все эти цифры, да, нам выгрузили все данные, это было, ну, огромный инсайт был у нас, в общем-то, потому что мы, конечно, догадывались, что мы с вами большие молодцы, но то, что настолько, это было очень приятно увидеть. И у нас есть с вами потрясающая, потрясающая промо. А, потому что мы сейчас с вами а, запускаем параллельно второй этап, то есть мы с вами говорили о том, что у нас есть три этапа в развитии бизнеса, да, и мы сейчас запускаем второй этап, и об этом промо, и о том мощнейшем инструменте, который сейчас э, дан, придуман сетью, да, придуман стратегическим советом, дан компании, чтобы а, сейчас этот, <как> дать облегчение и ускорение на этом втором этапе, сейчас вам расскажет потрясающая девушка, моя близкая подруга, удивительный топ-лидер вообще, за которым так легко, радостно и сильно идти, и уверен и это человек, который дает силу огромному количеству людей, и, в общем-то, мне кажется, что процентов, наверное, 90 сети вообще компании, это ее структура, куда бы она ни приезжала, там ее родные люди, и огромное количество людей благодарны ей за то, что она сделала, за то, как она нам вообще помогла с вами изменить наши жизни, и я вообще, мне кажется, в первых числах, в первых, ой, расплакалась, встречайте, друзья, топ-лидер компании Мария Алдашова. Друзья, всем а, привет! Очень рада на самом деле а, лицезреть такое большое, хорошее количество партнеров. Да, это всегда волнительно, когда тебе говорят такие действительно душевные слова благодарности, поэтому могу прослезиться. Вот. А, вы знаете, я тоже отхожу вообще от нашего инсайта, потому что ну, эмоции зашкаливают, честно скажу, эмоции зашкаливают. Действительно полученные инсайты огромным количеством людей, и сейчас а, мне будет очень приятно представить вам а, именно те цифры, потому что моя сильная сторона а, всегда была именно в цифрах. Да? А, для меня всегда бизнес – это цифры, для меня всегда бизнес – это потрясающий маркетинг, и очень важно а, знать ради чего, куда, для чего. Поэтому а тогда, когда мы сели, просмотрели, увидели, что сейчас вообще будет делаться нами с вами, это партнерская сила, друзья, а в этом всегда была наша с вами невероятная сила, потому что первый этап компании, когда идет активный набор сотрудников, да, ну, в данном случае нас с вами, это дилеры партнеры, кто как их может называть, это самая огромная, самая большая мощь, потому что мы с вами сразу пришли в народную компанию, да, мы назывались такие, знаете, народные, и сила-то в нас была именно в том, что большое количество людей, всегда объединившись, может сделать невероятные, просто чудесные вещи. А это значит, друзья, что сейчас мы усиливаем первый этап бизнеса и начинаем переходить во второй этап – это набор водителей. И давайте сейчас посмотрим, а, исполним, какие у нас были проценты по выплатам, что компания ввела а, как ноу-хау для того, чтобы нам с вами сейчас быть более продуктивными и креативными, я всегда так говорю. Итак, а, напоминаю, у нас есть… А, Партнерская программа 11500, 500 и 78 500 Партнеры, которые приобрели себе данные лицензии, сейчас у нас а, на время перехода, друзья. Понятно, что раньше мы продавали франшизы, сейчас это будет называться лицензиями. Ничего страшного, если мы будем с вами периодически еще на время перехода, а, который у нас может занять примерно от, там, от месяца до двух, до да, этот переход может быть. Но нам с вами главное понять, а, что за маркетинговая составляющая, куда нам идти, куда нам двигаться и ради чего. Поэтому если мы с вами будем еще периодически возвращаться к слову франшиза, либо партнерская программа, либо лицензия, ничего страшного. Главное, чтобы все понимали, о чем мы говорим. Итак, если мы с вами на лицензии 11500, то подключая своих водителей. Что значит подключая своих водителей? Мы раздаем наш промокод мобильного приложения водителю. Водитель его устанавливает, теперь это стал э, мой ну водитель моей э, водительской структуры то с такого водителя теперь я зарабатываю 12% со всех его абонентских платежей, которые начнут поступать в компанию. А если в моей первой линии появился партнер, который тоже взял лицензию, выкупил ее на любую стоимость 11 500, 500 или 88 500, тогда... Мой партнер начинает зарабатывать со своей водительской структуры 12%, соответственно, мне компания платит 8% за то, что я подключила активного партнера, потому что самая большая сила – это когда наполняется мобильное приложение. Да, то есть мы помогаем компании развивать мобильное приложение, за это нам платят определенный процент. Да, это спасибо в виде наших денежных вознаграждений. Да, спасибо. Вот как раз mm -hmm. Марина пишет, да, что действительно с 1 ноября Ярослав обещал убрать 500 рублей. И у нас, ну сейчас мы работаем с вами так, как мы работаем, а с 1 ноября просто из маркетинговой составляющей уйдут 500 рублей, потому что они стали неактуальными в связи с переходом компании на другую юридическую форму. Дальше. Мы видим, что на, втором, на второй лицензии 44 500 мы... Получаем 12% за личную водительскую структуру, 8% за и 6% от глубины. А на VIP-пакете 88 500 мы получаем 12% 8, 6, 4 и 3. И с, с пятого уровня партнера франчайзи. Если у нас с вами в глубину открылась шестой, а, седьмой, восьмой, двадцать пятый, мы начинаем получать от одного процента до 4%. Открылась та глубина, та бесконечность, о которой мы всегда говорили. И условия подключения не зависят от того, сколько у нас будет личных, активных водителей в нашей водительской группе. То есть смотрите. Я пошла, подключила 50 водителей. То есть я сама лично пошла, раздала 50 кодов водителям. Эти водители находятся в активной фазе. Сейчас про активную фазу чуть позже поговорим. Если они активны, это значит, что теперь мой процент с бесконечности будет 1%. Если я подключила 100 водителей, тогда... Этот процент вот этих 100 водителей оказались активными будет 2 процента если я подключила 200 водителей то находясь в активном состоянии я получаю 3 процента если у меня водительская структура 400 водителей и они каждый в течение вот этого месяца были активны тогда мы получаем 4 процента поэтому сейчас друзья я очень прошу чтобы мы с вами посмотрели на то что же такое Активная фаза водителя. Потому что есть а, определенный момент, когда приложение должно наполниться водителями. Как только оно наполнится водителями, мы с вами увидим большое количество водителей, и мы увидим с вами тогда... Uh -huh, спасибо. И мы с вами увидим большое количество пассажиров. Приложение будет активно, и оно будет вот именно продуктивно, и оно будет приносить нам с вами а, те проценты только в одном случае, если оно будет востребовано водителями и если оно будет востребовано пассажирами. Поэтому статус «Актив». Статус «Актив» – это значит, что пасса, а, водитель, который подключился к мобильному приложению, ежедневно проводя 4 часа в сутки в режиме а, «Нажал кнопочку, и он на линии» получает от компании 100%. Рублей. С первого числа на бонусный счет водителя будет начисляться эта сумма. Эту сумму водители смогут использовать для оплаты, абони, абонплаты и это условие действует только для верифицированных водителей, то есть будет обязательная верификация. Теперь, друзья, смотрите, нас с вами уже больше 4000 человек, партнеров, которые вошли на идею компании. Мы сейчас прекрасно с вами понимаем, что приложение должно быть протестировано. Приложение должно э, точно... Э, ну, мы должны быть с вами уверены в том, что все работает как часы, э, что везде исправлены какие-то технические недочеты, что все выдерживает. И сейчас мы с вами начинаем активное наполнение водителями, смотрим все нагрузки приложения, и для этого был разработан интересная ваша поддержка и такая, знаете, помощь именно для партнерской сети. А для тех людей, кто ждал, когда же можно идти подключать массово водителей. И да-да-да-да, сейчас мы с вами идем подключать водителей. Пожалуйста, мы а, разработали интереснейшую вещь, это наш флаер, который помогает нам сейчас подключить водителя. То есть а, с таким флаером, в принципе, каждый человек абсолютно спокойно может подключить водителя, потому что сейчас огромное количество компаний а, уже благодаря вот этим всем маркетинговым вещам и развитиям. Люди везде платят за время, время людей покупается. Мы пошли по этому же пути, и сейчас... Компания выплачивает а, вот это, то есть она покупает время водителя для того, чтобы он постоянно был на линии, для того, чтобы те пассажиры, которые начнут а, наполнять водительское приложение, точно также видели, что есть водители, что им есть куда поехать с этими водителями. А, вот такой флаер можно и будет в ближайшее время, примерно, давайте возьмем время до среды. Я думаю, что до среды мы уже а, стараемся все материалы, которые были на инсайте, загрузить в личный кабинет, для того, чтобы те партнеры, которые не были на инсайте, могли спокойно взять себе и пойти распечатать такие флайеры и спокойно раздавать их для того, чтобы подключать свои водительские структуры, друзья. А с таким флайером вы просто вписываете в реги... свой код регистрации и отдаете водителю. В принципе, есть еще одна вещь, которую можно тоже показать, это визиточки, визиточки, которые вам тоже помогут, там есть код, вы спокойно даете, и человек сразу по этому коду скачивает себе на мобильное приложение и устанавливает наше приложение, приложение «Таксфон». Здесь, я вам могу сказать, все будет зависеть на самом деле от нас с вами, потому что чем больше сейчас каждый партнер, если у вас большая команда уже в структуру, то... Вопросы по верификации, друзья, но ну, верификация нужна, естественно, для водителя, чтобы у нас не было, с вами, знаете, никаких там фейков, которые будут катать друг друга и зарабатывать деньги. То есть нам же с вами нужны по максимуму водители, которые будут пользоваться, которые будут возить пассажиров, правильно? Поэтому верификация будет обязательно. Тут даже и разговоров нет никаких для того, чтобы мы понимали, что это действительно водители сейчас берут и зарабатывают и получать бонусы от компании. Вот. Значит, смотрите, основная, основная мысль, которую я хотела донести, что сейчас нас с вами уже больше 4000 партнеров. И классно, что те люди, которые были на инсайте, они получили такие инструменты и уже поехали. Я верю, что вы уже... В тот момент, пока вы ехали, точно раздали все свои флаеры, и у каждого появилось дополнительное, как минимум, по 40 водителей в личной структуре. Напишите, пожалуйста, поставьте плюсики, кто это делал, друзья. Кто ехал и уже а, занимался тем, что наполнял активно мобильное приложение водителями. Поставьте плюсики. Вот вижу Светлана из Архангельска, Максим, Наталья из Кирова, Виктор из Омска. Ой, вас уже многом я уже не успеваю, Игорь Парафиев. Елизавета Сокол, Вячеслав Грошев, в общем, вы огромные молодцы, друзья, вам огромное спасибо. Ну, Елена Шумилова, Юрий Челябинск, Марина, все, друзья, спасибо большое, на самом деле, это очень важно осознавать, что мы двигаемся с вами нашей а, единой командой, командой людей, которые при любой, а, при, а, знаете, вот, Всегда там бывают какие-то сезоны в жизни, зима плавно переходит в весну, весна переходит в лето, лето в осень. Есть определенная цикличность, у каждого из этого периода есть свои особенности. Вы знаете, мы живем с вами в интересное время, во время перехода, и усиливая первый этап бизнеса, когда мы сейчас можем с вами продолжать а, заниматься развитием, развитием своих сетей, чтобы ваших, командах было огромное количество людей мы можем уже начинать второй этап и его важно начинать активно потому что как показывает практика людей которые умеют профессионально подключать партнеров партнерскую сеть вы знаете они, э, их не так много, ну, потому что есть определенные условия для этого, предпринимательский склад ума, э, активность, знаете, такая проактивная, да, позиция, когда ты понимаешь, ради чего ты сейчас готов отложить э, какие-то свои блага, там, 3-4 месяца поработать для того, чтобы потом иметь хорошие доходы, но… Согласитесь с тем, что в наших э, командах есть люди разные. Есть люди, которые активно ждали, когда они пойдут подключать водителей. И э, я очень часто сталкивалась с этим, что они говорили, «Мы, э, в принципе, пришли э, в компанию на и мы хотим сейчас подключить водителей и зарабатывать со своих водительских команд». Друзья, я вас поздравляю, это время началось. Теперь все зависит только от нас с вами. Только от нас. Насколько быстро мы с вами загрузим сейчас приложение, насколько активно будут ездить наши водители – Друзья, вот а, мы свою часть с вами как а, сеть должны сделать активно. Поэтому чем быстрее мы все сделаем, тем быстрее все заедет, закатается. Для этого есть у нас очень сильный, я считаю, что это достаточно очень сильный маркетинговый ход. А, очень благодарна всему стратегическому совету, который принимал участие в, в разработке этих а, всех ходов, а, всех вещей, которые мы сейчас видим, спасибо дизайнерам, которые быстро подключились и смогли все это сделать, потому что, друзья, это важно, это важно, когда мы с вами, работая в команде, начинаем продвигать наш мобильный сервис и выводим его теперь в народ, в народ, вот, а выводит его кто? Народ. Вот, поэтому, вы знаете, я приятно вообще, ну, я была очень рада, тем процентам, которые получат самые активные. Вот. Поэтому, друзья, есть ради чего идти, двигаться, достигать, завоевывать. Передаю дальше снова человеку, который меня сегодня растрогал до слез, вот, это моей подруге и э, невероятному просто лидеру с большой буквы, который умеет всегда вдохновлять, э, зажигать, ободрять э, Егорова Инесса, подключайся дальше, мы тебя все ждем, потому что темы дальнейшие будут не менее интересные и разъяснения по ним будут тоже, потому что наша задача, друзья, и была... И, и было а, именно получив те вопросы, которые касаются сети, сегодня выйти и дать эти разъяснения, друзья, чтобы мы с вами не останавливались, а продолжали двигаться. Я с вами а, ненадолго прощаюсь вот, и передаю слово Инессе. А, спасибо большое, Мария. <coughs> спасибо, да-да-да. Много вопросов, поехали, ура, это 100%. Скажите, друзья, крутое промо. Вообще, это просто гениальный ход, который дал стратегический совет его, его мозги, мозги стратегического совета. Потому что мы с вами понимаем, для того, чтобы приложение заработало в полную силу, для того, чтобы компания могла включить Абонентскую плату, она должно быть наполнено, да? Многие из вас помнят, я слышали, знают, я приводила часто пример холодильника. Вот сейчас холодильник у нас с вами уже работает практически в полную силу, с ним уже все нормально, там какие-то, может быть, еще где-то, где-то геолокация не так точная или какие-то еще технические такие моменты, обязательно пишите об этом в техподдержку. Они Программистам это все передается, разработчикам приложения все это корректируется очень быстро. Но для того, чтобы из холодильника начать питаться, нам с вами нужно его наполнить. Вот сейчас я поздравляю вас с тем, что второй этап начался, с тем, что второй этап начался, с тем, что мы сейчас с вами наполняем приложение водителями, водители будут наполнять пассажирами, мы наполняем пассажирами. И, конечно же, давайте мы сами тоже будем ездить, уже начинать давать заявки для того, чтобы водители понимали, что здесь есть клиенты, что здесь есть будущее, Ух, конечно, очень интересный процесс. Многим хотелось бы, знаете, войти уже на таком этапе развития бизнеса, когда уже все готово, уже все есть, все ездит, все работает, и мы просто получаем пассивный доход. Такие люди тоже будут, которые войдут на такой стадии, но никто из них не получит, друзья, по 300, по 100 долей. Мы с вами это прекрасно понимаем, потому что нам с вами дана такая часть бизнеса именно потому, что мы подключились в самом начале, и мы участвуем в развитии этого. Мы непосредственно участвуем в становлении этого рынка, в его развитии, вот во всем этом процессе продвижения приложения на рынок. По поводу этого сказали. Я вас попрошу сейчас, друзья, прямо записать те темы, которые мы просим вас посмотреть в записи. Ссылки мы дадим сегодня в чаты, буквально в течение получаса после окончания вебинара. во Все известные мне чаты я сама лично раскидаю. Продублируйте это, пожалуйста, в ваши партнерские чаты. Мы выложим это в личном кабинете, ссылки, вот темы, которые мы очень просим вас посмотреть, чтобы у вас было понимание того, как Ярослав сейчас дал видение компании, как она будет развиваться. Это непосредственно новая модель бизнеса, там у нас есть три выступления, это Ярослав Шестопалов, Александр Миненко, который является юристом компании и Евгений Княжев, который говорил про финансовую часть. Я подчеркиваю, подчеркиваю, что эта модель, такая она, это модель немножко будущего. Это не модель, по которой мы прям сегодня с вами работаем, потому что для ее реализации необходима еще юридическая проработка, финансовая проработка. И будет какое-то время, когда мы еще с вами, ну, вот мы сейчас знаем, куда мы придем, да, но сейчас у нас на данный момент еще время перехода. То есть сейчас, на данный момент, мы все делаем как, как раньше. Мы просто понимаем с вами, как это будет развиваться. Там через полтора примерно, два месяца где-то вот такое время понадобится для того, чтобы все это юридически оформить. Это я вот со слов юриста вам все это говорю. Вот. Сейчас да, сейчас все дадим. Друзья, я вам рекомендую вот прямо сейчас не задавать вопросы в чате, потому что я их, во-первых, не вижу, я смотрю в камеру, чтобы поддерживать с вами визуальный контакт. И, кроме того, на большую часть ваших вопросов, наверняка, у нас приготовлены ответы чуть дальше, просто немножко терпения. Вот, Сейчас все дадим. Значит, запишите, пожалуйста, новые модели бизнеса. Выступление Ярослава Шустопалова, выступление Александра Миненко, выступление Евгения Княжева. Затем... Все, что касается работы с таксопарками и личного кабинета да, для владельцев таксопарков, Ярослав многократно с вами говорил, что это инструмент, который вот-вот сейчас заработает, который вот-вот уже будет внедрен, был представлен этот инструмент в свои такой, скажем, ну, версия, на которой он есть на данном этапе, это было представлено нам также на мероприятии, и эти записи тоже есть, вы, пожалуйста, тоже посмотрите это выступление, чтобы вы понимали функционал личного кабинета, это тоже выступление Ярослава Шестопалова, тема прям так и называется, личный кабинет для владельца таксопарка. И потом один из владельцев таксопарков, Иван Миленин, Иван Миленин представлял, то, как он видит развитие вот этого инструмента, насколько он актуален сейчас для него, как для практики, да, это выступление тоже из записи, я вам прям настойчиво рекомендую посмотреть. И затем была тема Виктории Тарненко, которую я сейчас тоже, конечно, не буду пересказывать, тоже очень рекомендую вам посмотреть в записи, запишите себе, пожалуйста, это алгоритм работы именно с таксопарками. Виктория прекрасно разложила, вот в какой последовательности сейчас, и есть рекомендация работать с таксопарками, какие инструменты применять. В общем, там все очень подробно и прям очень, друзья, рекомендую вам это посмотреть. Так, по этим моментам все вроде бы сказала, да? Хорошо, хорошо. И одна из основных тем вообще инсайтов всего мероприятия – это была тема краудфандинга, поскольку это, ну, такое, знаете, как бы… Стержень того, на чем держится наш с вами бизнес, это его подход, это его, это базис вообще нашего бизнеса, это ценность, которую мы все с вами разделяем и несем. Это тема краудфандинга, тема, когда большое количество людей может стать сопричастными к процессу становления какого-то бизнеса, разделяя риски, разделяя ответственность, разделяя прибыль, то есть участвовать. Ну, юридически, может быть, это не совсем так выглядит, но так или иначе, вот с точки зрения модели, на правах определенного соинвестора, да, это тема краудфандинга. Потрясающе, эту тему раскрыл Сергей Семенов, топ-лидер нашей компании, также член стратегического совета. Мозг, как вы знаете, человек, благодаря которому мы имеем с вами тот маркетинг, который мы с вами имеем. Эта тема тоже есть в записи, пожалуйста, посмотрите ее тоже, вам все, все эти ссылочки будут выложены. И сейчас мы переходим к той части, как сейчас будет, с учетом того, что с учетом того, что у нас открывается с вами новый рынок, это рынок Европы. Да, изначально, когда все только начиналось, планировалось, что это будет рынок России. Мы сейчас можем перейти да, вот сюда. Спасибо большое. И я расскажу вам о том, как, вот, о части фонда. Помните, что у нас с вами есть три источника дохода. Вот мы это рисовали многократно на презентациях, что у любого, кто покупает франшизу в дальнейшем, это будет называться лицензия, у любого человека есть три источника дохода. Это первое, это процент от подключенных водителей, которых мы с вами подключаем сами и структура наша подключает. Второе, это непосредственно вот пассивный доход, о котором мы говорим, это фонд, да, когда выплаты по долям, и третье – это доход от продажи франшиз, от построения структуры. Мы с вами понимаем разницу между этим, мы понимаем с вами, что выплаты по долям, так же как выплаты с водительских структур, начнутся только тогда, когда у нас включится абонентская плата. И к этому нам важно с вами подойти осознанно, наполнить сначала приложение, потому что люди должны платить, пусть даже это будет всего лишь 20 рублей, но абонентскую плату они должны платить за качественный продукт, который им приносит деньги. Да, чтобы это были не 20 рублей выброшенных в пустоту, чтобы это были те деньги, которые они, от которых они имеют выгоду. Вот. Из фонда выплаты по долям начнутся именно тогда. Мы с вами это прекрасно понимаем. И теперь вот я просто вам расскажу о той системе, как это, как это будет работать, как фонд будет рассчитываться. Изначально нам с вами было обещано, фонд, который будет работать с рынка России, именно исходя из рынка России мы с вами делали все расчеты, сколько будет приносить одна доля, мы брали разные параметры для расчетов, разные спикеры, разные топ лидеры брали разные параметры, разные можно применять логику в этом. И мы вам специально показывали не конечный продукт, потому что никто никогда не обещал, что доля будет приносить, скажем, там 100 рублей или 500 рублей или какую-то конечную цифру. Нам было обещано всегда, что фонд – это 20% от всех поступлений абонентских платежей. Вот, 20%. От 10 тысяч водителей абонентские платежи 20% от этого. От миллиона водителей абонентские платежи поступили 20% от этого. От 10 миллионов 20%, от 10 миллионов. Но важно понимать, компания обещала 20%, да, это не, это не конечная цифра. Поэтому мы с вами, в смысле, неизмеримая не, не в рублях, да, это доля от рынка. Поэтому мы с вами, мы вам всегда показывали логику, как это было обещано, как это будет считаться. Изначально 1 миллион долей был обещан с рынка России, именно на рынке России мы с вами все просчитывали. Сейчас, следующий слайд, пожалуйста. Этот рынок России увеличился до рынка СНГ. Смотрим сейчас с вами на левый кружочек. Да, его сделали прямо, спасибо большое, именно как пирог, как я всегда рисую, да, пирог, в общем, вот этот вот фон, закройте сейчас, пожалуйста, себе правую, правую половину экрана, не смотрите на нее, я про нее сейчас расскажу, на презентацию у нас это выходило все постепенно, да, здесь мы видим с вами одновременно, вот сейчас я концентрируюсь на левой части, это фонд, который будет, который, доли которого мы с вами все покупали. Все франшизы, которые проданы до этого момента, они все куплены с этого фонда. Все доли, которые куплены до этого момента, это доли вот с этого пирога, с левого пирога, который сейчас уже не рынок России, а рынок СНГ. Это означает, что все страны, которые входят в СНГ, они все входят, их рынки все входят в этот пирог, доли которого мы с вами покупали. 1 миллион долей всего в этом пироге, 1 миллион кусочков, как я это говорю. На данный момент продано порядка 300, да? Порядка где-то 300-330 тысяч сейчас у нас добивают, вот, досчитывают подарочные доли, это будет уже ну, точное количество, но где-то вот примерно вот такие вот цифры. То есть мы с вами, друзья, видим, что на рынке России и СНГ есть еще чем заняться, да, и мы с вами знаем уже в личном кабинете выложены количество долей, которые есть сейчас по франшизу, которые покупаются вот сейчас у нас в октябре, ну вот начиная с 17 октября все это количество вам известно. Стоимость осталась то же самое. рассрочки остались те же самые, вот количество долей немножечко снизилось, поскольку бизнес развивается достаточно активно, да, и все более-более и -более готовая модель уже. Вот, вот этот вот миллион долей – это рынок СНГ. Еще раз, друзья, все франшизы… Все лицензии, которые были, о, все франшизы, которые были куплены, все доли, которые были куплены до этого момента, это все были с левого кружочка, все были с пирога. Этот кружочек распродан примерно на 30%, процентов, то есть порядка, там где-то 65-70% процентов этого пирога еще можно, можно продавать и продавать, это рынок очень интересный, очень активный, и просчитывайте, пожалуйста, и очевидно, что этот рынок заработает в первую очередь. Окей? По этому поводу я надеюсь, что все понятно. Теперь переходим с вами, смотрим второй кружки, который правый. Это рынок Европы. Рынок Европы, на который мы с вами сейчас заходим. И когда мы общались с представителем швейцарского, вот, швейцарской компании, да, он говорил о том, что в Европе с энтузиазмом восприняли эту модель, Интересна сама идея, интересно то, как это может отразиться в принципе на экологичности, например, что европейцы – это для них очень важная тема. Да? Интересно, как это разгрузит трафик дорог для европейцев, это тоже важная тема. И мы с вами понимаем, что рынок перспективный, видя количество а, населения, которое живет, если в СНГ живет порядка 282 миллионов, да, населения СНГ, в Европе это 680 миллионов, мы с вами понимаем, что рынок интересный, абонентские платы там будут выше, стоимость поездок там выше, все измеряется в евро, а не в рублях. Это тоже, в общем, хорошая новость. Вот. И с этого рынка мы тоже с вами получаем 1 миллион долей. То есть точно такой же пирог, который у нас был с вами на Россию, теперь СНГ, точно такой же пирог у нас открыт теперь на Европу. На Европу. Вот сейчас мне важно, чтобы вы понимали, чтобы мы все с вами понимали, что это два разных пирога. Это разные франшизы, или в дальнейшем это будет называться лицензия. Все, что было куплено до этого момента, это слева левого пирога. И с, вот в, приблизительно со среды, ну, вторник-среда, скажем, да, следующей недели, можно будет покупать франшизы, которые будут продавать, которые будут давать доли Европы. Сейчас я расскажу о том, как это будет работать. В принципе, у человека, когда человек будет открывать, ему будет открываться личный кабинет, вот сейчас мы с вами выбирали. Помните, франшизы выбирали мини-стандарт или VIP. Здесь будет просто не три варианта, а шесть вариантов: мини СНГ, либо мини, мини СНГ, мини Европа, стандарт СНГ, стандарт Европа, ВИП СНГ, ВИП Европа. Понятно, то есть будет шесть видов франшиз, и человек сможет выбрать просто новый партнер, либо действующий партнер сможет выбрать доли какого рынка он покупает. Я сразу, друзья, скажу, важно, чтобы мы все это понимали, мы с вами говорим все как есть, мы не рисуем здесь никаких розовых замков, мы с вами говорим, ну вот, открываем вам полностью модель бизнеса, как она, как она работает. Мы с вами прекрасно понимаем, что сначала заездит рынок России и стран СНГ. У нас здесь уже есть партнерская сеть, которая активно растет. Мы... Подключаем водителей. Есть прекрасная промо на водителей. Рынок Европы сейчас начинает работать, но заездит рынок Европы позже. И точно так же, как люди, которые заходили в этот бизнес, вот там, в том числе, там, команда Стратегического Совета, люди, которые заходили в бизнес полгода назад, да, и просто работали на создание команд в регионах. Точно так же сейчас те, кто покупает доли Европы, вот как минимум полгода, а может быть и больше, это вот как раз такая работа на создание команд. То есть непосредственно абонентская плата и выплаты с рынка Европы будут позже. Это будет точно после страны СНГ. Точный срок мы сейчас, ну никто сейчас не скажет, компании тем более не скажут. Ну, потому что ну, как бы это сейчас вот постепенно еще развивается. Да? Важно, чтобы мы с вами это все понимали, и, пожалуйста, доносите это до ваших партнеров, доносите это до тех людей, которые планируют покупать эти доли. Доли купить, конечно же, интересно. Я сейчас вам покажу, почему мы делали эти расчеты, но важно понимать сроки, да, потому что э, ко мне много подходило партнеров и задавали вопрос, одновременно ли начнутся выплаты. Нет, не одновременно. Сначала будут выплачиваться доли с рынка э, России и стран СНГ, и только вот через какое-то время начнутся выплаты по долям Европы это займет время, сразу вам говорю. Так, доли по Китаю-Востоку, давайте запустим с вами СНГ и Европу, потом перейдем на Китай-Восток. Вот, хорошо, поставьте мне, пожалуйста, плюсики, да, что вот, вот эта мысль услышана, принята, воспринята, что это разные пироги, разные доли, что мы их покупаем по отдельности. Да, спасибо большое, большое вам спасибо. Переходим дальше, следующий слайд, пожалуйста. А, да, спасибо большое. А, и смотрите, значит... А... Вот эти доли, которые мы будем покупать, они будут покупаться либо из своего же кабинета, либо это будет регистрироваться, как мы сейчас с вами, да, когда мне нужно купить, я хочу купить еще одну франшизу, я сама себя регистрирую еще, становлюсь у себя же в бинар, получаю за это 10% за личную продажу, получаю еще 10% по бинару, поскольку, естественно, я сама себе поставлю слабую веточку, то есть плюс 20% я заработаю, и вот таким же образом, друзья, будут продаваться доли Европы. То есть я, с одной стороны, смогу своего этого кабинета покупать, а с другой стороны, я смогу сама себя зарегистрировать еще раз и купить. И что важно, очень много вопросов тоже было связано с этим. Важно, что это все будет в одной структуре, в одном бинаре, что ничто никуда не теряется. Все, что мы с вами наработали до этого, это все функционирует и усиливается, и разрастается, да, то есть... Начало одного как бы зарождает другое, и поэтому динамика сейчас будет достаточно сильная, достаточно высокая. Тем более, что есть на это дополнительные промоушены. Почему выгодно это сделать сейчас? Вот. В одном бинаре, то есть в одном бинаре никаких новых структур не будет, никаких новых ответвлений не будет, все в одном бинаре. Те же самые люди могут покупать новые продукты, так же как ваш партнер может захотеть купить еще одну франшизу вот, по рынку Снг. Да, у нас многократно такое было. Также сейчас этот же партнер может захотеть купить долю с рынка Европы. И точно так же новые партнеры, которых вы подключаете, они могут купить либо одну франшизу, либо другую франшизу, либо несколько франшиз. Вы можете сами решать, как это оформлять. Либо он заходит из одного кабинета, все покупает, либо он заходит, покупает, скажем, одну франшизу, потом сам себе продает другую. То есть вариантов здесь есть множество на практике. Мы с вами все это обязательно будем разбирать. Сейчас важно, чтобы у вас сложилась, знаете, такая целостная картинка, как это в принципе функционирует, что это один бинар, это одна структура, продолжается все то, что мы с вами делали, это продолжает развиваться, это продолжает развиваться, ничего, ничего нового не открывается, это продолжает развиваться, мы работаем на усиление, работаем на расширение. Приблизительно, да, спасибо за вопрос, значит, приблизительно все нововведения, о которых мы с вами говорим, они будут внедрены в кабинет до среды, Возможно, раньше, но до среды. Мы ставим с вами срок до среды. В личном кабинете вы увидите техническую возможность, как это будет все функционировать. И на вебинаре мы обязательно вам расскажем, на какие кнопочки где нажимать, потому что я думаю, что вы все это видите, что мы за сеть. Вот Мы всегда стараемся, стратегический совет компании, стратегический совет по развитию сети всегда старается работать так, чтобы сети было хорошо. И я надеюсь, что вы все это... Вот, да, заметили. Значит, по поводу новых документов сказала уже, что юрист сказал, что полтора-два месяца на это понадобится, поэтому вот, ну, юристы это дело такое, так же, как программисты, торопить только портить. В общем, просто ждем, друзья, люди работают, ждем вот тогда, когда будет готова юридическая часть по этим нововведениям. Хорошо, теперь я прихожу к, к слайду. Давайте единички поставьте мне, пожалуйста, если понятно по поводу бинара, что это один бинар, что в этом, же, в этом же бинаре все продолжается, развивается, просто запускается еще, да, еще одна возможность, да, да, спасибо большое, перехожу, значит, к расчетам, вы, в общем-то, все уже наверняка это посмотрели, смотрим с вами, если мы рассчитывали с вами 1 миллион водителей брали на рынке России, то это нам приносило, одна доля приносила порядка 100 рублей в месяц. Теперь мы смотрим с вами рынок Европы. Как рассчитывать, я надеюсь, что все из вас помнят, уже мы многократно это на презентациях вместе с вами делали. На рынке Европы население в три раза больше, почти в три раза больше, чем на рынке СНГ. Мы берем с вами для ориентира, просто для ориентира, друзья, 1 миллион водителей. Еще раз подчеркиваю, мы понимаем, что это не будет сразу. Возможно, там расчет начнется с 5 тысяч водителей. Возможно, со 100 тысяч, но просто чтобы вот, были одинаковые исходные данные, да, чтобы показать новый рынок, чтобы были одинаковые исходные данные. 1 миллион водителей там, 1 миллион водителей здесь. Берем 1 миллион водителей на рынке Европы, это примерно 0,15% населения. Абонентская плата на рынке Европы будет от 1,5 до 3 евро в зависимости от города, в зависимости от тарифа, от того региона, где мы работаем. И мы берем с вами, вот абонентка написана 1,5-3 евро. Значит, возьмем с вами для расчета... Возьмем с вами 2 евро, даже не среднее, арифметическое, возьмем с вами 2 евро. Умножаем на 1 миллион долей и умножаем с вами, по России мы считали с вами 25-30 дней рабочих, да, кто как в Европе, люди знают, что такое отдых, умеют отдыхать. Давайте возьмем с вами для расчета 20 дней, 20 рабочих дней. То есть 2 евро в день мы умножаем на 1 миллион водителей, умножаем на 20 дней. Сейчас прохожу по той формуле, которая у нас с вами в центре слайда. Мы получаем с вами оборот в 40 миллионов евро в месяц. При расчете, да, что это будет 2 евро в день банкплаты миллион водителей, это оборот будет 40, евро, 40 миллионов евро в месяц. 20% от всех абонентских плат составляет фонд распределения, тот самый пирог, доля которого мы с вами покупаем. 20% от этой банкплаты это будет 8 миллионов евро в месяц. Получается, что одна доля потенциально, я еще раз подчеркиваю, это не гарантия, это просто расчет рынка. Мы с вами смотрим, на каком рынке мы начинаем работать. Одна доля потенциально будет приносить 8 евро в месяц. Вот э, поставьте мне, пожалуйста, сейчас плюсики, что вам понятно то, как сделан этот расчет. Что вам понятно, что это просто, это, это мы анализируем рынок. Это не гарантия. Компания гарантирует процент, а мы с вами примерно анализируем этот процент, сколько он может быть. Да, спасибо большое. То есть это расчет сделан на миллион водителей. Когда будет 5 миллионов, вы умножаете это, эту цифру на 5. Когда будет сто тысяч, делите, соответственно, эту цифру пропорционально. Если будет пять тысяч водителей, делите эту цифру пропорционально. Вот. Это мы с вами считаем. Значит, одна доля приносит примерно 1 евро в месяц соответственно, вы можете просто просчитать доходность, которая будет. Стоимость лицензии, которые, франшиз, лицензии, которые выходят на рынок Европы, сейчас она такая же. Будет ли она такая же в дальнейшем, трудно сказать. До конца года стоимость точно продержится такой же, как будет в дальнейшем, пока не могу вам сказать. Решений по этому поводу от компании мы еще никаких не слышали. Вот, значит, но вот сейчас это так, поэтому ну, при, при тех же самых вложениях получать э, доходность, в общем, в несколько раз выше, конечно же, мы с вами понимаем, что это очень интересно. Но еще раз, друзья, подчеркиваю, что рынок Европы запустится позже, чем рынок России и страны СНГ. Окей, двигаемся дальше, теперь к подаркам. Теперь переходим к подаркам, к красочным подаркам. Следующий слайд, пожалуйста. Подарки, что же такое рынок Европы? Большая радость была для всех участников нашего инсайта, для всех участников открытия компании, что каждый участник, вне зависимости от того, на какой он франшизе, каждый партнер-участник получил 10 долей от рынка Европы в подарок. 10 долей в подарок каждому участнику э, открытия компании. И плюс за каждого партнера первой линии, который участвовал у вас в, в инсайте, да, в мероприятии по открытию, вы получаете еще плюс 5 долей. То есть, если я приехала сама, я получаю, я партнер компании, я приехала на мероприятие, я получаю, получила 10 долей от европейского рынка в подарок. Я привезла еще 5 человек своей первой линии на инсайт, я получаю еще 25 долей в подарок. Не привезла никого, значит, наслаждаюсь своими 10. Я думаю, что логика понятна, да? Хорошо, друзья, логика понятна. И двигаемся дальше. У нас подарок каждому владельцу франшизы. Каждому владельцу. Следующий слайд, пожалуйста. Каждому владельцу франшизы есть подарок от рынка Европы, вне зависимости от того, сколько у вас франшиз за каждую франшизу вы получаете. Если на данный момент у вас франшиза мини, вы получаете 5 долей от рынка Европы в подарок. Если франшиза «Стандарт», то это 10 долей от рынка Европы в подарок. И если вы на вип-франшизе, то это 30 долей от рынка Европы в подарок. Давайте ну, в общем, я даже не буду тут ждать сейчас эмоций в чате, потому что уже наверняка все слышали эти праздничные новости. Конечно, приятно, безусловно, очень приятно получать подарки, безусловно, приятно участвовать в разработке этих решений, да. Да, спасибо за подарки. Это на каждый пакет. Это на каждый пакет. Если у нас подарочные доли за участие в мероприятии дарились на физическое лицо, то есть они дарятся участнику, они дарятся не кабинету, они дарятся участнику, то вот здесь, вот на этом слайде, вы видите доли, которые дарятся за э, каждую франшизу. Если у меня 5 франшиз VIP, я получаю 5 умножить на 30, 150 долей Европы в подарок. Вот, эти доли подарочные, друзья, не зависят от того, на рассрочке франшизы или она полностью выплачена. И более того, более того, это, эти подарки действуют для всех франшиз, которые будут куплены до 31 октября. То есть до 31 октября каждый человек, который покупает себе франшизу в сдали рынка СНГ, он получает в подарок. Доли рынка Европы. Давайте я скажу еще разочек. Каждый партнер, каждый новый партнер, который покупает до 31 октября франшизы с долями рынка СНГ, он получает в подарок рынка Европы. То есть я сейчас могу купить, например, себе Франшизу стандарт за сорок четыре с половиной тысячи, получить сколько у нас там? Тридцать долей с рынка Снг и в подарок еще получить десять, получить десять долей с рынка Европы. Это понятно? Вот поставьте мне, пожалуйста, да, это ускорит, конечно, конечно, это ускорит бизнес до 31-го вообще в разы, безусловно. Поставьте мне, пожалуйста, десятки, можно взять в рассрочку, друзья, подчеркиваю еще раз, что здесь все считается, рассрочки, не рассрочки, никакого разделения не делали, все апгрейды. Uh, все, в общем, uh, скажем так, подарочные доли будут дариться по состоянию, вот эти вот подарочные доли, которые вы сейчас видите на слайде, они будут дариться по состоянию на 31 октября. Будет у вас 150 франшизами, значит, вы получите 100, 150 умножить на 30. Будет у вас одна франшиза менее, значит, получите по, по одной франшизе вот, вот, вот эти вот моменты, все, десятки, ура, понятно, хорошо. Хорошо, большое вам спасибо за обратную связь. Uh, с подарками разобрались. И двигаемся теперь с вами дальше. Теперь что же такое вообще вот эти вот франшизы на Европу, какие там будут доли. Давайте следующий слайд, и мы с вами пройдемся по этому. Значит, промоусловия по Европе также они действуют до 31 октября. Что такое франшиза мини по Европе? Сейчас, когда партнер платит 11,5 тысяч, он получает 30 долей рынка Европы. Франшиза «Стандарт» на данный момент дает 100 долей при, полной оплате, долей при оплате в рассрочку. И франшиза VIP дает 300 долей при полной оплате, 150 долей при рассрочке. Да. Это понятно, друзья, то есть франшиза стоимости, франшиза лицензии стоимости их точно такая же, как на рынок России, доли сейчас другого порядка, вы видите, да, что, в общем, удалось, да, удалось сделать это решение в действии, вот именно такое количество получают те люди, которые в самом начале заходят в бизнес рынка Европы, 30, 150 на рассрочку и 300 и 150 при, при покупке франшизы VIP. Понятно это? Скажите мне, пожалуйста, давайте семерочки поставим, чтобы понятно, что это те же самые франшизы, но они продают доли рынка Европы. Спасибо большое да, за активную обратную связь. И вот такие вот доли. Это промо, которое действует до 31 октября. Скорее всего, оно будет потом продлено на ноябрь месяц. Гарантированно пока сказать вам не можем, но велика вероятность, скажем так. Да? Велика вероятность. Хорошо, с этим мы с вами разобрались. Значит, кнопка для покупки вот этих вот долей появится к среде, возможно, раньше, но к среде точно. Следите просто за кабинетом, не раньше понедельника, но вот к среде будет точно. Вот, да, я буду вам действительно, спасибо большое за реакцию в чате, я буду благодарна, если вы слушаете ответы на вопросы и, соответственно, не будете повторяться да, в вопросах своих. Значит, промо по условиям по Европе озвучили. Хорошо, и двигаемся с вами... Все, в общем, вот все, что касается Европы, друзья, мы озвучили сейчас, то, что касается долей, то, что касается подарков, то, что касается а, условий по приобретению сейчас франшиз или лицензии. Вот, значит, хорошо, теперь давайте сделаем с вами так я прошу вас сейчас все вопросы которые у вас есть по европе писать также в личный кабинет все что касается по маркетингу если есть какие- то вопросы пишите тоже в кабинет потому что сейчас я думаю что технически мы не сможем с вами это просто посмотреть вот в режиме такого в режиме онлайна вряд ли получится на них эффективно отвечать Поэтому пишите в кабинет на все вопросы, друзья, мы дадим вам полные все разъяснения. Нам важно, чтобы у вас было понимание того, как все работает, нам важно, чтобы вы понимали логику, чтобы вы понимали математику бизнеса, чтобы вы понимали выгоды каждой стороны, чтобы вы понимали, какой процесс сейчас, на каком этапе находится. Я еще раз подчеркиваю, что, конечно, по Европе сейчас очень шоколадные условия. Слава Богу за то, что нам удалось как стратегическому совету это все согласовать вот, с руководством компании. Мы очень этому рады. Но важно понимать, что рынок Европы заработает позже. Я еще раз это подчеркиваю. Пожалуйста. И когда вот ко мне подходили многократно партнеры, спрашивали, что сейчас в итоге продавать, что показывать людям. Я говорю, показывайте людям все. Открывайте им все возможности, которые есть. Показывайте ими, торопитесь. Пусть люди осознанно принимают решение того, что они сейчас покупают, что им выгоднее. Говорите, пожалуйста, всю информацию. Не бойтесь, что вы если скажете, что рынок Европы заработает позже, что человек там уйдет от вас или вы его потеряете. Говорите людям правду, друзья. В правде всегда самое большая сила, и самая истинная сила, она только в правде. Поэтому говорите людям все как есть, человек сам осознанно принимает решение потому что есть люди, которые по сути своей, инвесторы, которые готовы вложить деньги и ждать какое-то количество времени для того, чтобы получать э, выгоду с этих денег, да, чтобы получать <coughs> с них прибыль. И есть люди, которые не готовы ждать, и вам важно разделять эти моменты, вам важно не затаскивать тех людей, которые не готовы ждать, не затаскивать их сейчас на покупку долей Европы. Пожалуйста, не делайте этого. Работайте с людьми честно и открыто, пусть человек сам понимает, скажем, время, пусть человек сам понимает риски, пусть человек сам понимает бизнес-процесс и пусть он сам принимает решения. Ваша задача, как партнеров в компании, разоб... помочь ему разобраться в возможностях. Наша задача, как стратегического совета, точно так же новым людям помогать разобраться и снарядить вас, как наши команды, инструментами для того, чтобы, для того, чтобы вы помогали в этом разобраться. И для этого, для этого у нас внедряется сейчас с вами, вот, дайте мне, пожалуйста, слайд, вот этот вот по нетворкеру «Эксперт». А, для этого у нас с вами внедряется потрясающий инструмент, инструмент над созданием которого мы очень много работали, еще не все, не все процессы там завершены, это наращивание, инструмент для наращивания многотысячной структуры через интернет. Инструмент, который называется Networker Эксперт, инструмент, про который, в общем, я рассказывала на мероприятии, тоже есть запись этого, и мы обязательно с вами поговорим об этом подробнее. Сейчас я просто в двух словах озвучу, что это такое, и подробнее мы об этом вам еще расскажем. Также вы можете посмотреть записи. Значит, инструмент – это инструмент для масштабирование, для быстрого масштабирования бизнеса, который позволяет в простоте работать, позволяет не выезжать из дома, когда вы не хотите выезжать, или позволяет наоборот путешествовать и жить так, там, где вам хочется, потому что эта система работает через интернет. Я думаю, что все из нас понимают выгоды сейчас работы через интернет, все понимают, как это на самом деле мощно можно делать. Мы все это мы все это будем с вами разбирать подробно. Сейчас инструмент, он уже технически готов, мы сейчас дозальем в него контент, и продажи этой системы, продажи системы Networker Эксперт начнутся, сейчас я вам скажу, старт будет дан у нас через среду, то есть через, через среду, через среду, сейчас я вам скажу. Сейчас я вам скажу число 25, то есть начало ноября. Ориентировочно с 1 ноября у нас, ну не ориентировочно, а там процентов 99, да, что с 1 ноября у нас начнутся продажи этой системы. Вы сейчас можете зайти, зарегистрироваться, но а, инструмент еще он просто, там просто есть, скажем, ну вот его форма, да, наполнение, содержание, там еще не залито, а, пользоваться вы им еще полномасштабно не сможете, вы сможете просто посмотреть, пробежаться по функционалу. Вот поэтому по на этот сайт можете заходить, смотреть, как это все будет работать, но на вебинаре 1 ноября мы вам подробно расскажем, как это будет функционировать, и там же будет э, старт продаж уже, вы сможете купить, там будет просто, что такое продажа этой системы, это просто небольшая абонентская плата. Потому что, конечно, мы с вами понимаем, что это система, которая целиком разработана командой стратегического совета, это система, на которую, которую обслуживать будут другие люди, да, люди, которые понимают, как это работает, люди, которые имеют вот в этом опыт, имеют успешный опыт, опыт, который показал свою результативность. Именно эти люди, будут специально у нас и копирайтеры, и дизайнеры, и программисты, и в общем сейчас даже всех и не успею перечислить, и юристы, и бухгалтера, все-все-все, это естественно требует дополнительных расходов, поэтому будет небольшая абонентская плата за использование этой системы. Вы сможете этим пользоваться, можете работать по-старому, то есть это полностью добровольное дело, это никакого объема не будет давать структуру, это просто вот такой инструмент, как типа вы купили себе, знаете, ручку Паркер, например, да, для проведения встречи или новое платьишко. Но только вот здесь это все гораздо, конечно, интереснее, даст масштабирование бизнеса очень быстрое. С 1 ноября начнутся продажи этой системы. Вот, а сейчас, что сейчас делать, что делать сейчас? До 31 октября, нет, реферальной зависимости здесь не будут, регистрации просто будут проходить по обычной ссылке, для всех это будет равно никаких, никаких структур внутри вот этого инструмента не будет, это просто каждый зашел, купил себе ручку, каждый зашел, купил себе платьишко и пользуется этим платишком в общем, на всех своих встречах. Вот, Об, обо всех выгодах мы расскажем 1 ноября. Итак, друзья, в общем-то, основную часть новостей мы вам сейчас рассказали. Для тех, кто не был, я надеюсь, что вам это понятно. Те, кто был, надеюсь, для вас что-то стало еще более проясненным. Ссылки все сегодня будут даны в чаты и также будут выложены в личный кабинет сегодня в течение дня. Смотрите их, пожалуйста, разбирайтесь в информации, задавайте свои вопросы в личный кабинет. Вы будете получать на них обязательно ответы. Да, с 1 ноября, в принципе, работа системы будет с 1 ноября. Работа системы Networker будет с 1 ноября. И абонплаты будет, естественно, тоже с 1 ноября. То есть система – это просто как инструмент, за который будут люди покупать, платить небольшую абонентскую плату, и вот с 1 ноября можно будет пользоваться. Сейчас можно просто зайти, просто посмотреть, просто зарегистрироваться, но она еще не рабочая, да, это просто вот сейчас как бы показано, что будет внедряться. Да, спасибо, Вика, за вопрос. А, вот а, Будет показано, что внедряться. Чем мы с вами, друзья, занимаемся до 31 октября? Давайте, напишите мне, чем мы с вами занимаемся до 31 октября? Да, у кого какие мысли? Привалтик относится, конечно же, к Европе, Юлия. А, подключаем. Ну, продажи франшиз, конечно, потому что таких шоколадных условий, как есть сейчас, до 31 октября их больше не будет никогда. При при покупке при покупке франшиз сейчас на рынке СНГ я еще раз резюмирую, да, подвожу итог. Сейчас при покупке франшиз на рынке СНГ люди получают, все люди получают в подарок доли Европы, вне зависимости от того, сколько франшиз. На каждую франшизу дарятся доли Европы. Кроме того, можно начинать продавать доли Европы. Вот уже со среды заработает кнопочка, когда там удивительное вообще количество долей, промоакции, вот эти вот все действуют. И естественно, мы с вами начинаем активно наполнять приложения водителями, для чего у нас действуют замечательные промо-акции, 100 рублей за 4 часа. В общем, чаще выплатили, были времена в моей жизни, когда я бы с большой радостью, знаете, включила бы эту кнопочку, этот режим водителя, чтобы получать 100 рублей за ничего не делания 4-часового. В общем да, да, просто, просто включи себе приложение, и мы платим за ваше время. Это роскошный лозунг, который для водителей очень-очень ценен. Все макеты и визиток, и флайеров вот этих тоже будут выложены вам в личный кабинет. Все презентации будут в личном кабинете. Все это будет, друзья, до среды. До среды. Дайте нам, пожалуйста, немножко времени. Мы, правда, очень много работали для того, чтобы праздник прошел на высочайшем уровне. Мы, реально вам говорю, мы спали по 2-3 часа. Пришлось сделать даже ту работу, которую мы не ожидали, что нам делать придется. В общем, мы сделали очень много. Я очень рада, что вам понравилось. Действительно, вся команда стратегического совета препятала и очень счастлива. И нам цены ваши благодарности, нам цена ваша обратная связь. Пожалуйста, делитесь информацией в социальных сетях, тегайте. Нас, тегайте друг друга, сделайте, покажите масштаб, покажите красоту и интерес этого бизнеса сейчас своим друзьям. Пусть пройдет волна, друзья, в социальных сетях, пусть люди видят, каким прекрасным делом мы с вами занимаемся. И, в общем, я желаю вам огромных успехов, и мы с вами прощаемся. До встречи на еженедельном вебинаре компании, который у нас пройдет в следующую среду в 12 часов по московскому времени. Мы ждем вас, мы ждем ваши команды. И желаем вам большущих успехов. До новых встреч. Пока-пока.